Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 9 апреля, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению от обновлений минимальных значений, которые мы видели в четверг и в пятницу на уровне 1.2214, ну и движение далее по направлению 1.2148. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели. 4 апреля на уровне 1.2314 по паре британский фунт американский доллар также на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Но мы уже с утра видим, что торгуемся вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы в четверг и пятницу на прошлой неделе. И если паре британский фунт и американский доллар удастся закрепиться выше уровня 1.41.04, то вероятен возврат к покупкам с целями роста до 1.4380. Ну а пока тенденция остается нисходящая цели по снижению это обновление минимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе, и движение по направлению 1.3760. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение, ближайшие цели по снижению это уход ниже уровня 1.2720 и движение по направлению 1.2629, возврат к покупкам, а значит и отмена нисходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальное значения, которое мы видели в пятницу на уровне 1.2797. А пара американский доллар-японская и иена сохраняет тенденцию восходящую. Ближайшие цели роста – это уход выше максимумов четверга и пятницы прошлой недели, уход выше уровня 107,45, ну и далее движение по направлению 108,42. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе на уровне 105,98. А пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент сохраняет свое движение восходящее, хотя мы видим, как из прошлой недели у нас более это похоже на боковое движение, но основная тенденция остается на укрепление австралийского доллара по отношению к американскому доллару, поэтому ближайшие цели роста это уход выше максимальной значения четверга, уровень 77.26 и движение далее на 78.16. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы видим закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели 2 апреля на уровне 70.26. 76, 49. По паре евро-фунт тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению в 86.60 и далее движение по направлению 85.94. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться после обновления максимальных значений четверга и пятницы, которые были зафиксированы на уровне 87.48. А золото на текущий момент продолжает свое движение нисходящее ближайшие цели по снижению это уход ниже уровня 1319 долларов за тройскую унцию но ну и вероятность снижение до 1307 отмена данного сценария последует в том случае если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 1335 долларов за тройскую унцию с целями роста до 1348 и до 1360 а по нефти марки бренд в пятницу мы смогли перейти вновь в фазу нисходящего движения ушли ниже минимальных значения которые были зафиксированы 5 апреля. И ближайшие цели для сохранения нисходящего импульса это обновление минимальных значений 4 апреля, которые были зафиксированы на уровне 67.43. Если нефтемарке бренд удастся обновить данный уровень, то вероятно сохранение нисходящей тенденции на более продолжительный срок. Ну а в свою очередь, если мы увидим вновь закрепление выше максимума, которые были зафиксированы 6 и 5 апреля, а в области 69.25, то вероятен возврат к покупкам с целями роста до 72.73. По индексу по тенденция восходящая сохраняется, ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе, и движение по направлению 12 843. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться после ухода ниже минимума в пятницу, которые были зафиксированы на уровне 12 100. По биткоину тенденция восходящая сохраняется в рамках часового таймфрейма. В эти выходные мы также увидели возобновление роста Ушли выше максимума, который мы видели 6 апреля и движемся по направлению 7500 долларов за 1 биткоин. Ну и среднесрочная цель движения на 10600. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим уход ниже минимумов, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Это отметка 6500 долларов за 1 биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что сегодня понедельник и это значит, что у нас в 18.30 по Москве Таллину Киеву Риге состоится вебинар, на котором мы из каждых из инструментов мы разберем более подробно а вебинар будет идти на нашем youtube канале поэтому не забывайте подписаться на него нажать на колокольчик чтобы получать уведомления ну и также если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях всем желаю хорошего торгового дня хорошей торговой недели и увидимся вечером